Егор, получили твое письмо. Вот наши все солдаты, которые с нами прочитаю при них. Дорогие солдаты, я желаю вам, чтобы вы были счастливы, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми. Я уверен, что будет победа будет за нами. Егор, обязательно победа будет за нами. Можно? Да. да. Спасибо, Егор. Ура! Ура! Ура! Самый главный! По любому вернемся.